Приветствую всех из Финляндии. Сегодня будет видео ответ для пользователя двойной брус. То есть это Марат, он занимается продажей, монтажом и, и так далее. Все, что с этим связано. Домов из двойного бруса. Ему очень сильно не понравилось мое высказывание. Он написал мне целую петицию с квотой недоверия. То есть, что я не разбираюсь ни в технологии, ни в терминах, ни в чем остальном. Я сейчас это все по пунктикам зачитаю, отвечу на все Вопросы, да, и то есть вопрос компетенции вы потом сами сделаете, кто из нас более компетентный. И, значит, Тимур пишет о том, что в этом ролике вы, не разобравшись с технологией, не понимая ее, сыплете вашими предположениями, делаете необоснованный вывод и предлагаете не использовать эту технологию. А, Марат, я, может быть, вас как-то удивлю, но на самом деле вы не космический корабль изобрели. И что в вашей технологии такого? чтобы обязательно ее нужно вот пропустить через свои руки. Любая усадочная технология – это все то же самое. Человек, кто работал в клееном брусье, на любых бревенчатых, где есть усадка, где есть принципы усадки, и плюс каркасная технология, то эти люди очень даже спокойно могут все вам сказать и рассказать. То есть не надо из этого делать, что у вас какая-то там стелс-технология, блин межзвездный корабль придумали. Да. Особенно он интересно смотрится, когда на винтовых сваях стоит И вот я предлагаю, давайте к пунктам подойдем Я буду разбавлять вот этими цветами видео Очень даже интересные такие, чтобы оно не было таким печальным, наверное вот. Поэтому давайте по пункту посмотрим, кто, кто в чем разбирается, а кто в чем нет Значит, первое, вы говорите, что это что-то похожее на клеенный брус, но наполовину каркасная технология я, я имел в виду что-то похожее на клееный брус и каркасная технологию. Это наш финский вариант. Ваш российский вариант, то, что вы предлагаете к клееному брусу, вообще никакого отношения не имеет. Вы ничего там не клеите, поэтому не выводите людей в заблуждение. И опять же, здесь нужно понимать, что э, кому доводы, какие будут серьезные. То есть, если вы будете... Эти доводы делать, э, говорить для людей, которые не знают и не понимают, не разбираются вообще в принципе в строительстве, туда вы можете там что-то. Но вот зачем просто вы сделали это, конечно, я не очень понимаю. Мне очень сильно э, я улыбался, когда я это прочитал, все. Вот. Поэтому давайте продолжать квалификацию, разберем. Вы заявляете, так мне очень нравится. Двойной брус – это модульная строительная технология детали стен, это модули. Слушайте, вот здесь сразу могу сказать Вам, я думаю, будет полезно Вы больше всех узнаете из этого видео Каких-то для себя новостей Вы к модульным домам вообще никакого отношения не имеете Модульные дома, это те дома, которые Производятся на производстве И везутся именно, перевозятся отдельными модулями И уже из трех, 4, 5 или 10 модулей Дом собирается на месте То есть это целостная система Есть стены, пол, окна вставлены, наличники, там просто технологические вот эти швы, они потом быстренько перекрываются и все, и дом готов. То вы, вот вы как бы со своей технологией вообще даже близко это называть себя не можете модульной технологией. У вас это отдельные доски, которые отстроганы профер... Профрезерованы чашки и все, и на этом закончилось. То есть у вас детали, у нас даже те дома, которые каркасные, мы собираем из элементов. Это отдельные стены, которые уже готовы, но они не называются модульными домами. Это дома из элементов. А вы предлагаете набор своих досок, грубо говоря, как модули. Модуль космической станции. вот Жилой модуль космической станции. Все понятно. Это целостная структура. Это некий элемент, который, к которому присоединяются похожие. Которые создают общую космическую станцию то у вас это просто отдельные доски. все, То есть это к, тем... к терминологиям. Значит, вы дальше пишете. По потребительским свойствам вы близки к клееному брусу. Минимальная усадка, минимальное количество трещин, минимальное корабление. Послушайте, я что-то как-то не, не заметил, где вы используете вообще клей в своей конструкции, чтобы себя сравнивать с клееным брусом. Клееный брус – это вообще совершенно другая сфера вам, с ним даже близко не сравниться. Вы... Это то же самое, что сравнивать Запорожец с Бентли. Вот это примерно так будет. Потому что они технологичны, они просто вы поизучайте историю. Вот я сейчас вам покажу картинку на экране, да, почему вы видите. Это наш финский разрез, это не ваше, не то, что вы предлагаете. Так что не надо. Вот здесь как раз таки идет 88 мм толщина клееного бруса. И вот обратите внимание, почему, как он склеен между собой. То есть прорисовка, она стопроцентная. Так всегда и происходит. Склеиваются ламели, ламели таким образом, чтобы э, волокна находились э, друг от друга. За счет этого получается края, края пытаются сжаться. То есть древесина хочет, э, как бы вы видите рисунок такой, да? но по сути она хочет Середину расклеить, скажем. Серединка хочет расклеиться. Если в свободном варианте оставить, то древесина, она начнет сгибаться. Их специально так склеивают. И всегда будет на любом клееном брусе, какой бы он толщины ни был, крайние вот эти вот э, наружные слои, они будут именно таким образом наружу смотреть. С наружной стороны будет такое кольцо. И с этой стороны такое. Неважно, сколько будет ламелей. Это все делается специально. И то есть они могут как-то гарантировать, хотя у них тоже это не всегда получается, что минимальное корабление, минимальное там, количество трещин, потому что в вашем случае это вообще никаким образом вы не можете на это контр... как-то влиять. Из-за того, что вы ее высушили доску и прострогали. То есть пока она стоит в одном направлении зажата, да, то более-менее она еще, еще как-то держится. Но стоит ей чуть-чуть подвыехать и дать возможность. То есть, если посмотреть на, ваш, э, на ваши эти мини брусики, да, то они будут у вас все либо в одну сторону торцы, либо в другую сторону сгибаться. То есть корабление. То есть тут вы никак не можете влиять на этот процесс. Вы ничего для этого не сделали, кроме как высушить и прострогать. Поэтому захочет древесина, попадется ей вот такое волокно. Хочет она протрескаться. Она протрескается, и вы никак на это не повлияете. Дальше еще вопрос. Если в клееном брусе, я знаю, там идет сортировка и выборка по элементам. Там вырезают то есть доски. Если брак, то сучки там количество определенное вырезают. То вы же не можете вырезать из своей древесины какие-то участки. Потом смоляные карманы. В клееном брусе это все заменяется. Там это совершенно другой материал. Поэтому вам с ним даже... Даже сравниваться никак невозможно. И вы продолжаете. И также мы близки к каркасному дому. Высокая теплоэффективность, хорошая защита от ветра. Ну, здесь сложно сказать. Хорошая защита от ветра до той поры, пока у вас находятся, скажем, ваши доски в пазах. То есть, если по какой-то причине, да, где вот вы показывали, ездили, я смотрел, просто проинспектировал ваш канал, вы там много чего показали. Если это будут недобросовестные строители, да, которые недоразобрались разобрались технологии или еще что-либо, потому что это все у вас усадочная технология. Вы хотя там сами себе противоречите, в каких-то видео вы говорите, у вас это безусадочная технология, с другой стороны, в других видеороликах вы показываете систему как нужно делать на скользящих элементах и оставлять зазор потому что присутствует усадка вы сами себе на самом деле огромное количество противоречий несете у себя на канале у вас там такой какой-то беспредел я бы так сказал вы как бы контролируете все-таки свой канал да у вас может совершенно я с вами согласен у вас может быть ваш дом очень теплым то есть в зависимости от как что сделать и так далее то есть я согласен с этим так, продолжение. Каркасная технология – это технология, в основе которой лежит каркас. У нас его нет. Ну, к этому вопросу мы вернемся чуть-чуть попозже. Поэтому у вас там будет пять раз еще одно и то же. Значит, переходим к следующему. Второе. Используется ли Финляндии Практически нет. Но изначально это финская технология. Да, но просто вы не забывайте, что на самом деле в любой стране любые технологии могут появляться. И появляться они могут по разным причинам. То есть, что вы на выставке видите, там вот появилось то или то, та компания сделала там это или это. Это просто как, скажем, бонус. Не нужно рассматривать как фактические и практически правильные вещи. То есть, если они теплобрус возьмут, сделают и выставят на выставку, это просто показали. Это не факт, что они... Поймите, что вот показать и построить – это совершенно разные вещи. То есть они прекрасно понимают, что они не пройдут по там, противопожарным каким-то защитам, по разным вещам. Но кто им запрещает показывать это на выставке? Во-первых, это первое. Можно гордиться своими достижениями, изобретениями. И особенно для людей, которые мало что понимают в строительстве, для них это будет… Ну, да, они же вон, смотрите, придумали это, придумали это, делают то… Это ни к чему не обязывает. И технологии, неважно, где они придуманы, они не факт, что они на родине изобретателя будут как-то воплощаться в жизнь. Поэтому в вашем, вот, как вы делаете такую технологию, здесь я не буду ничего комментировать. Так, на сегодняшний день несколько финских компаний используют похожие решения. Например, Кусома Логхаус со своей системой. System. Я посмотрел эти все, то, что вы прислали ссылки, на самом деле это, по сути, это наш вариант как раз таки сдвоенного бруса, не такой, который делаете вы, он к вашему ничего никакого отношения не имеет, у нас же просто э, есть клееный брус, что вот человек получает, скажем, да? Человек пришел и он хочет купить. Но он, допустим, говорит, что я знаю, что клееный брус это будет более холодно. Если нужно будет делать более тепло, нужно будет увеличивать сечение, но это будет уже, скажем, финансово слишком перебор. И все равно ты не получишь ну, такого эффекта. Хорошо, а как сделать, чтобы совместить одно с другим? И вот поэтому используется вот этот финский вариант. Я с ним абсолютно согласен, он имеет рационально правильную конструкцию. Абсолютно. Человек хочет, допустим, чтобы внешний вид был, снаружи клееный брус. Но по сути это как каркасник получается. Он снаружи выглядит солидно, как клееный брус, а внутри можно использовать любую отделку. То есть это может быть гипсокартон, это может быть вагонка, все что угодно, все что вам захочется, обои вы там поклеите и так далее. То есть этому есть рациональное объяснение. Либо наоборот человек говорит о том, что он хочет сделать внутри, чтобы это был клееный брус, ну, классно, здорово, потому что, чтобы не видеть там ни гвоздиков, ничего, имитации бруса, никакой вагонки, чтобы не было. Я хочу, ну, такое солидное. Пожалуйста, технология финская подраз... позволяет человеку сделать внутри клееный брус, а снаружи все утепление, весь пирог, все пароизоляции, там все, что необходимо, и сделать снаружи, допустим, Фасад под штукатурку. То есть, поймите, что финская технология, она грамотна изначально. У нее есть огромное количество преимуществ и бонусов. Но хотя, с другой стороны, если разбираться, по большому счету, это получится все равно у вас, блин, дорогой каркасник, по сути. Поэтому большинство людей просто... Не как вы написали, что там используют по какой-то причине безусадочную. Все, все заканчивается на финансах, не более того. Поэтому не фантазируйте. Вы тут пишите, что вот вы общались на выставке, они тоже не, в некоторых пирогах стен не используют пароизоляцию. Но вы здесь лжете опять. Я зашел и посмотрел, и что там получается? Пароизоляция не нужна только при наличии использования древесного волокна. Вы же используете вату. Вот и все. То есть, понимаете, вы как бы не выдергиваете из контекста и не думайте, что другие люди, вы другие, вы умнее других. Не стоит в этом быть убежденным. Я также много чего не знаю, но все-таки я как-то стремлюсь изучить и понять. И вот... Здесь изначально получается так, что вы как человек заинтересованный, а я вообще совершенно не заинтересованный. Мне нет никакого дела ни до вашей технологии, ни до чего. Я не продаю какие-либо там дома или еще что-то делаю, топлю за какую-то технологию. Я к любым технологиям отношусь одинаково. Так вот, мое мнение и мои высказывания, и мои доводы, они более весомые, чем ваши, потому что вы изначально лицо заинтересованное. Поймите это. Вот вы пишете, Почему Финляндия на сегодня не использует классическую систему? Насколько я понимаю, по нескольким причинам. Первое, это значит, предпочитают строить дома безусадочные, то есть каркасные. Ну, это вы еще очень глубоко ошибаетесь. Вы ничего не знаете о финском домостроении и так далее. Но пытаетесь ну, высказать, зачем вы пытаетесь обмануть меня. То есть, если бы я жил где-то в другом месте, то да, возможно, у вас бы это получилось. Ну, насколько... Зачем вам это нужно, я понять не могу. Вы дальше пишете. Была информация про какой-то патент на классический пирог стены, кому-то принадлежащий. И это стопорит процесс. Но это не точно. Кстати, мне говорила Ирина Кузьма в компании Макрон, что они продавали линии по производству домов из двойного бруса компании Хонка, но почему-то те не используют ее она не знает. послушайте вот как бы я честно говоря не особо так силен в, в производственных линиях, но я понимаю своей головой что чем отличается ваша линия от какой-то другой почему если они купили линию для производства это что у вас вот всего лишь что четырехсторонний вы фрезы ставите под разное сечение то есть независимо от этого от вашего размера. Плюс чешкорез. Чешкорез у вас же для, для двойного бруса, он не какой-то волшебный. Для клееного бруса он точно такой же и производится. Поэтому не, не вводите людей в заблуждение, что якобы кто-то купил именно по вашей технологии. Ваша технология здесь нафиг никому не нужна, по сути. То есть, поэтому на вашем станке можно делать чашки и для клееного бруса, и для другого. То есть, это линия производственная, это совершенно другие вещи. Про какой-то патент вы там придумываете? Ну, ну что за бред-то? Вы думаете, что если бы здесь по причине определенного патента не мог, э, там, скажем, финские компании могут подтянуть, а вас там что? Что, хаос там какой-то или что? Патент, он будет везде. Если кто-то будет следить за этим патентом, на него есть, на ваше производство, на это какой-то патент, вас бы там нагнули давным-давно уже их запретили вас. Либо оштрафовали, либо еще что-то произошло. Не думайте, что здесь вот по причине каких-то патентов. Это вообще из раздела сказок. Третье. На 1.41 вы говорите, я считаю, неправильная технология. То есть, по идее, после такого сильного утверждения должны следовать аргументы, почему вы ее считаете неправильной. Но дальше в видео аргументов нет, лишь ваше предположение, что утеплить нельзя и прочее. Фактов нет, но технологии неправильно. Так получается, строй хламовский подход. Здесь вы ошибаетесь, если вы не о чем я говорю. Это не значит, что я не прав. Поймите. И то есть вы в конце уже потом вы поймете, о чем я и почему я. То есть это это все немножко не то, что вы говорите. Наши подходы, наши знания наши методы они очень сильно отличаются. И это не значит, что я должен не разбираться, а вы там супер разбираетесь В своей технологии Так что это Это немножко не то, не путайте И стройхлам здесь ни при чем Стройхлам наоборот, я считаю У него подход-то правильный Как раз таки В отличие от вас На 1.54 вы говорите Если вы закладываете внутри стены утеплитель Это все равно уже Каркасная система Да, это так и есть, я так и считаю И вы тут так ну камон, Сергей, каркасная система это когда есть каркас а если я дом кирпичный, утеплю иковатой или базальтом он тоже будет каркасным? ну, знаете, Тимур, очень странный довод вот пример вообще офигенный я вот сейчас вам обратный, то же самое если я каркасный дом обложу кирпичом, он что станет каркасным? кирпичным? или как? почему? Я вот... у меня огромные вопросы к вам как так получается, что вы присылаете мне ссылку, я смотрю, и я читаю внизу, что написано. И вы почему-то пишете там, что у вас двойной брус это теплый каркас, да, где вы сами как бы вроде э, говорите об этом. И тут же вы мне пишете, что это не каркас. Хотя, почему у вас не каркас? Каркасных домов огромное количество каркасных технологий я имел в виду. То есть есть традиционная, но всем привычная, стойкий вертикальный каркас остается и заполняется пространство утеплителя. Фахверк, кто бы что ни говорил, это то же самое разновидность каркасного дома. Просто там каркас, он более редкий, но за счет этого он более мощный. То есть его можно сделать видовым он имеет смысл там дизайнерские и так далее идеи может подразумевать но это по сути все равно каркасный дом почему потому что полости нужно будет закрывать вот отличие от кирпича вы сравниваете с кирпичом кирпич это самодостаточная технология чем вы не можете похвастаться совершенно вы без утеплителя не можете существовать поэтому вы каркасник просто у вас расположены каркас Горизонтально находится. Вы также эти перерубы делаете. Клееный брус это не каркас. А у вас каркас. То есть вы понимаете, что вот есть целостность стены. Зачем вот верить мне? Обратитесь к инженерам, конструкторам. И по поинтересуйтесь, какая у вас технология. Вы сначала хотя бы узнаете, по какой вы технологии строите. Чтобы потом что-либо утверждать. У вас такая же не самодостаточная конструкция. Каркасник. Любой каркасник он также имеет недостаточную структуру. Потому что только один каркас ничего не дает. Нужно будет закладывать утеплитель и там всякие разные вещи делать. Так вот, поэтому вы действительно строите каркасный дом. По сути, только вот особенность ваша. И все. Но по сути, это каркасник. Значит, пятое. Очень интересно: на 2.06. И вы так ставите акцент. Вам нужно сделать пароограничитель, парабарьер. Ну, типа нужна пароизоляция, но на практике она не нужна. Я уже очень долго строю такие дома и живу в таком доме. Все нормально и без парабарьера. Вот рекомендую к просмотру наш последний ролик: там скрываем стену из бруса и замеряем влажность утеплителя. И вы так с гордостью внизу пишете. Паразащита не нужна смотрите, во-первых почему вы акцентируете, что мне она нужна? она не мне нужна, она нужна технология в соответствии с технологиями и так далее раз вы используете экобату, будьте любезны, я не смотрю на вас, как на какую-то инстанцию вы всего лишь человек, который строит продает, строит и заинтересован вы заинтересованное лицо, это в первую очередь и меньше всего от вас я жду каких-либо доводов потому что они в принципе, даже если бы они были правдивые, они сразу первые из-за того, что вы продаете, вы заинтересованы. Гарантий нет. То есть я не смотрю на вещи, так как вот я построил 50 домов, и из-за этого должно быть хорошо. И вы там вскрыли в доме, там, в каком-то пароизоляцию. Я посидел, посмотрел этот видеоролик, и что дальше-то? Вы мне скажите, пожалуйста, каким образом человек, потребитель, Потребитель пойдет с вашими словами отстаивать свои интересы в суде. На что он будет ссылаться? На ваше слово? Или как? Я, как я вижу вот эту ситуацию? Я вижу так у вас. Либо вы отдаете это все так, как вы производите этот двойной брус, вы закупаете эковату. Если вы считаете, что не нужен пара-барьер, то, пожалуйста, отдайте свою конструкцию при определенной толщине в соответствующую лабораторию которая проведет определенные опыты и выдаст определенное заключение в разных режимах. Вы понимаете, что для того, чтобы делать опыты вот эти эксперименты в лаборатории это нужно получить высшее образование. Для того, чтобы просто понимать, как это делать. Есть нормы, нормативы, правила, требования в каких условиях это все делается. А вы каким образом там у себя что-то или у соседа высверлили, без разницы мне. Я на это не, никак не могу реагировать и ссылаться в суде. То, что вы мне заявляете Паразащита не нужна, вопрос, а кто вы такой? Кто вы такой? Какое у вас есть право на то, чтобы решить, где у вас право подписи, где вы можете печать поставить, что заключение выдать? Я таким образом смотрю на людей, а не так, что, как вы думаете, вам нужна пара... пароизоляция. Не мне она нужна, а технологии. И если я задаю такой вопрос, кстати, вы очень неадекватно себя ведете если вам задают такой вопрос так как вы продаете ее и вы предлагаете и вы утверждаете то не люди вам должны доказывать что почему она там не нужна или там почему она нужна вам сказали вот так и так вы должны в соответствии предоставить какой-то юридический документ который имеет юридическую силу испытания проводились там-то, там-то или допустим может быть Ваш производитель эковаты будет нести за, за это ответственность. Он может выдать заключение и сказать, что к его утеплителю он несет гарантию для вашей системы. Он вообще отлично подходит и безразлично. Вот Это будет юридическим документом являться. А ваше слово оно вообще ничего не стоит. Шестое. На 3.29, если вы делаете сложную форму или... Видовые стропилы, они а второй свет и не мансардный этаж, и делаете фронтон Тут надо полагать, вы хотели сказать, этаж с утепленной по скату кровлей. Да, да, это вы правильно сказали, поправили спасибо. Вам не совсем понятно, как с этим работать. Там ничего сложного нет, необходимо предусмотреть усадку стен и. Фронтонов, расчетную снеговую нагрузку, если надо применить региля, задуть ковату с плотностью 70 кубов на метр И не привязывают фронтоны к кровельной системе и все норм Как раз таки вот причина, почему я сказал, что мне это непонятно Потому что на самом деле я как раз таки знаю все сложности и все проблемы усадочных систем всех Включая и клееный брус Сейчас клееный брус, кстати, может предоставить систему без усадки вот они могут этим похвастаться, а вы не можете этим похвастаться. И у вас даже шансов нет никаких на это, чтобы хвастаться такими вещами. Поэтому там очень огромное количество всяких разных нюансов. И в зависимости, как вы говорите, вот сложная форма и так далее. Я не говорю, что нет ничего невозможного. Нет. Это немножко по-другому, что есть сложности, я имею в виду, что... Последствия. Я не рассматриваю дом, как вот только вот построил и как это в момент строительства. А я имею в виду еще последующее. Когда это все будет усадка, когда будет происходить. Если там чуть-чуть что-то не так сделать, то хапнешь блин, нормально. Поэтому финны вот часто очень избегают. И я считаю, что у финнов огромное количество, много узлов решений грамотных. Очень грамотных. И мне как-то меньше всего хочется их оспаривать, потому что я там не вижу ничего сверхъестественного, там криминального. То есть это отработано, и это работает годами. У них огромный опыт. Опыт не просто строительства, еще ремонтов уже и переделок. То есть я к этому, на вот строительные технологии я смотрю таким образом. Вот. То в вашем случае... Кто-то что-то чуть-чуть не так сделает, и все. Кто-то что-то немножко неправильно просчитает, и все. То есть, просто можно идти по пути сложному да, но и пытаться. Да, это все будет работать. Возможно. Но шансов, что это произойдет какой-то геморрой, проблема, тоже очень велик этот шанс. Поэтому... Я знаю прекрасно, что такое усадки и что такое рав... разные усадки, потому что от количества брен... бревен на фронтоне у вас будет совершенно разная двигаться схема, усаживаться, что нужно, зачем следить, как и так далее. Если бы я еще и посмотрел ваши чертежи, узлы и детали, что я, вот, кстати, в начале-то и хотел сделать да, после звонка Сергею, вы наверняка его знаете мы с ним поговорили, нормальный адекватный человек, то есть, но после того, как вы стали обсирать всех в комментариях, обзывать, унижать и там повели себя просто как непристойный человек, то есть, мое мнение изменилось и я никаким образом вначале я вот хотел помочь вам разобраться и поправить вашу технологию по своим возможностям, я имею в виду, я не говорю, что я самый умный или самый там еще какой-то, просто я бы посмотрел на ваши и там посоветовал вам что-то сделать в ту сторону пойти или в эту сторону пойти Что поменять, что лучше сделать Доделать и доработать То на, после вот ваших выходок я такого желания не имею вот. Седьмое На 4.01 вы собрали дом И потом задувать экувату невозможно Нужно будет просверливать два отверстия и вы говорите, Сергей, не, не, ну неужели даже не поинтересовались, как утепляются дома из двойного бруса? Неужели вы сняли видео, о котором утверждаете, что двойной брус плохая технология и даже не знаете, как такие дома утепляют? В общем, возможно собрать дом и утеплить его потом. Спокойно, мы утепляем дома поэтажно. И только так можно добиться хорошего качества утепления. И вот видео, в котором... Это наглядно показано. Посмотрите, пожалуйста. Седьмым вопросом вы пытаетесь, скажем так, показать свое превосходство, что я даже не знаю, как утепляется. И вы там ссылку даете на описание, там, показываете, как вы утепляете. Так вот я могу сказать, что, Марат, очень сильно отличаются мои строительные знания от ваших. И чтобы вот такое показатель сказать, что нужно так утеплять, я как раз-таки вот этот случай даже близко не рассматривал. То есть, чтобы человек забрался на крышу и потом начал протыкать гидромибратом, которая должна защищать кровлю и пирог мансардного этажа, как в вашем случае, от конденсата с железа, который капает. И вот так вот протыкать. То в наших вариантах это вообще невозможно. Я поэтому и говорил о том, что это будет очень сложно делать. То есть, да, конечно, в вашем варианте это можно. Но я скажу так, что никто никогда не делайте таким образом. Это, я не знаю даже, как это характеризовать вашу компетентность вообще в строительстве. То есть, вы предлагаете просто какой-то бред причем этот бред он несется через все. Даже по вашему каналу, если смотреть, вы там придумываете постоянно, фантазируете и изменяете свои показания. То есть то вы говорите, что вот технология это находится в Финляндии. Там в Финляндии она набирает обороты или еще что-то. Многим кажется, что эта технология новая. И это не так. Технология достаточно старая. Первое упоминание это начало прошлого века упоминания в австро-немецких источниках. Но чаще и такие дома строят в Финляндии. То есть, там достаточно их много, и это очень активно они строятся. Очень популярная технология. Расслабьтесь и не врите никому. Тем более таким людям, как я, которые живут и работают в этой же Финляндии, про которую вы что-то либо упоминаете. За не помню сколько лет уже, наверное, лет, лет 8 или... Или девять мы здесь живем. То есть я, как человек, который постоянно занимается занят в строительстве, я волей или неволей, то есть мне любопытно я разглядываю, рассматриваю, так как я человек, э, заинтересованный в строительстве. Мне это просто интересно даже из какого-либо опыта. Я вам скажу, что за эти годы, вот в каких регионах я не был в Финляндии и на каких стройках там не участвовал то вот как раз-таки этой технологии двойного бруса, как вы предлагаете, здесь даже близко не увидел. Потому что смысл какой? По сути, по сути это такая полумера. Я бы так назвал. Самое лучшее, самое лучшее слово, которое подходит для вашей технологии, да, то есть двойной брус, это авось. Вот это единственное, что мне приходит в голову. Потому что это самое четкое и правильное понимание, а вот повезет. То есть, никто не гарантирует, что не повезет. Но и также вы не можете, так как в других технологиях, дать какие-либо гарантии, что повезет. То есть, будет у вас древесина трещать или не будет, ее будет там коробить или не будет, неизвестно. Потому что это все будет только лишь от качества самой по себе древесины зависеть. То есть, это волокна, вот этот ствол дерева, вот он хочет вот выгнуться сюда или вывернуться сюда то есть вам может серьезно просто не повезти, и вы реально получите такой дом который вот и есть авось то есть пароизоляция почему ну, пара барьер в нашем случае у нас всегда если используется экобатта неважно это будет каркасный дом или это будет вот, как я показывал чертеж каркасный дом с фасада он как бы выглядит как из клееного бруса то же самое, парабарьер нужен. Используют у нас всегда в стены, только лишь влажно-клеевым способом его эковату наносят. Вы же не наносите, вы пользуетесь только сухим. Поэтому ваша технология, она вот эта авось, она вся прям насквозь пронизана вариациями полумер. То есть у вас и ненормальный брус или там каркасник тоже ненормальный. Потому что вы не можете сделать, вы технологически не можете сделать пароизоляцию. То есть как бы вы хотели там говорить или не хотели, вы, вы даже если признаете этот факт, что она там нужна, вы не сможете ее сделать технологически, качественно. Потому что в наших вариантах они все и всегда делаются, если используется эковато, всегда ставится пароизоляция. То есть вы хотите ну, себя поставить умнее, чем финские инженеры, я же не говорю про то, что я делаю. Я говорю, что нужно так делать, я вот продаю это. Нет, я говорю о том, что я вижу, что я делал. И рассказываю о своем опыте как раз-таки. И вот нигде, ни в одной системе я не видел, чтобы использовали пароизоляцию, ой, эковату, и к ней не ставили пароизоляцию или парабарьер. Там разные вариации будут, в зависимости от чего. Это при условии, что в наших домах обязательно нужно поставить... Приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией Вы же такого не говорите Вы говорите где-то там из видео Я видел, слышал Вы сказали Ваши дома дышат То есть все знают прекрасно, что такое дышащий дом Как это так? Чем он вас там дышит? Если вам кислорода столько, то он пропускает То вопрос это к вашей Вот именно технологии То есть пароизоляцию не сделать Или пароограничитель Качественно и все качество задувки зависит только лишь, ну скажем так, на честность вам там, может быть, вы задуваете там по особенному как-то и так далее, там плотности, вы контролируете это на каждом объекте, и прям сидите с этим сыковатьчиком и вот, вот так и сяк. Да? Но кто может проконтролировать? То есть это вот только узнаешь, когда какой-то геморрой уже случится. То есть вопросы по усадкам. То есть в ваших этих конструкциях. Полумер, которые одна стенка и вторая стенка В теории, да, оно может работать все хорошо Но лакокрасочные покрытия хорошо держаться Они не без, не обязательно должны То есть на ваших стенах можно использовать лессирующие лаки А ваша доска, толщина ее мало Она не толстая Поэтому она может выгибаться и лак будет лопаться Соответственно будет лопаться лак И будет туда попадать вода то есть вы не клееный брус, то есть клееный брус и лессирующий лак – это совершенно разные вещи, они, то есть они друзья, потому что там нет возможности у древесины гнуться, у вас нет такого, вы не можете этим похвастаться. То есть качество э, задувки и коваты, оно просто вот как бы неконтролируемо. У вас очень много там процессов, тех, которых невозможно проконтролировать. Как вы будете электрику делать? То есть если делать можно, кто-то писал, что он делал, собрали весь дом, и потом электрики сделали, прокинули все провода в полостях, и уже потом только эковатчики задували. Такой вариант допускается. Но опять же, вы тут через розетки, через это все пропускаете напрямую влагу вовнутрь. И вы который дом показывали, вы как раз таки показывали, что там не делали таким образом, сразу задували поэтажно. Ну и что с того? Это все еще к эстетике, огромное количество вопросов возникает, потому что вы не можете строить свой дом без этих, как их, чепиковые колонны, ну, по-русски это просто, по-простому, перерубы. Потому что у вас стены иначе будут разъезжаться, у вас есть количество. То есть вопрос к эстетике, ну, кто вот из финов захочет такую себе шляпу придумать? То есть если это строится в частный дом для постоянного проживания, каркасник он просто будет изначально дешевле и проще. У нас нужно будет обязательно сделать тесты, делаются по классу энергосбережения, где будут ставить аэродверь и прокачивать. Как у вас будет, каким образом у вас будет герметичность по вашим, количеством этих стыков как, за счет чего герметичность у вас будет осуществляться вы по тестам не пройдете просто а если еще предположить, что возможно а на старуху тоже бывает проруха то есть ваша технология она, вот поверьте у вас там 100 домов построите, у вас будет все отлично а вот 101 у вас пойдет вот, ну, блин, звезды не так стали в ряд и все и вы начинаете, у вас, блин погода, сезон, вы построили два этажа в которые там ветра стали увеличиваться, вот как сейчас я в Финляндии наблюдаю, то есть не было таких ветров Сейчас большое количество ветра, то есть очень ветреная погода То есть в сочетании с дождем, вы получаете, фасад вам бьет дождь, у вас чуть-чуть где-то приподнялась щелка И то есть и туда нагнала воды, Вот что делать тогда? То есть у вас, вот как я вижу, да, все вот эти недостатки, плюс это, можно сказать, что не ремонт на пригодность Потому что я либо в каркаснике, либо в другой системе могу полностью разобрать стену, открыть полностью, утеплитель убрать, заменить что-то, исправить, отремонтировать и восстановить то же самое. То есть если это каркасник, это будет там, гипсокартон покраска или поклейка обоев или еще что-нибудь, кафель, то я могу это все убрать то в вашем случае вы восстановить не сможете. И больше, если у вас это до вашей чопиковой колонны дойдет, то по сути у вас одна эта стеночка ничего будет нести-то уже и не будет. То есть вам придется все равно, да, это можно сделать, можно будет сделать каркас, несущий на скользящих элементах, и по сути этот каркасник будет вообще такой классический, скажем, который обшлепан еще вот вашими панелями. Вот и все. Знаете, почему еще ваша система она не способна здесь, скажем так, это самоуничтожение мифа о том, что здесь эта технология процветает? Смотрите, у вас вы делаете, на фундамент ставите, да, на какую-то там обязательную доску первичную и так далее, и у вас дом смещен вовнутрь, а фундамент торчит наружу то у нас всегда клееный брус, клееный брус будет, либо это будет бревенчатая, неважно. Любая система она будет на 2 см выступать над фундаментом. То есть, если вы вот предположите, да, кто из инженеров и конструкторов будет у нас считать таким образом, чтобы из вашей 45-ки, 45-го наружного контура, 2 см вывесить, 2,5 останется опоры на фундаменте, это плюс, вам еще нужно будет фундамент сделать, ну, практически идеальный. Там вообще просто, ну, держаться-то на чем он у вас будет, этот дом. То есть у нас не делают, как у вас, вот эти вот железные, потом нелепые какие-то капельники. Здесь это, это уже давным-давно все поняли, все знают, и все это работает. Никогда никто так не делает. Лично мое мнение, и как бы как я вижу эту технологию двойного бруса, то я ее точно советовать вот как в вашем варианте, в российском никому советовать не стану то есть я не буду говорить, что она плохая но я в ней вижу больше недостатков и полумер то есть вы не можете добиться определенных вещей которые могут предоставить другие технологии и причем другие технологии это все могут сделать в гарантированном кон контролируемом случае то в вашем случае совершенно без контроля вы не можете там половину сделать, о чем вы говорите, ну, как бы вы это не хотели. Почему-то только вот упираетесь и стоите на том, что нет, вот расскажи и докажи, почему ваша технология плохая. Да, она плохая. Она не то чтобы плохая, она имеет ряд огромных недостатков, больших. И «Стройхлам» вам совершенно верно написал Сергей Петруша. Написал, вот сейчас вы пост видите. Он абсолютно прав. Это, это то же самое, о чем говорю я. Вы не должны ходить и всем как бы тыкать. Докажи мне, докажи, почему ты считаешь, что это плохая. Вы должны предоставить юридические документы и доказательства того, что вы можете это делать. А все ваши слова личные никакого отношения к этому не имеют. То есть нужна пара изоляции, не нужна. Не можете так рассуждать вообще совершенно. Если вы так думаете, то вы глубоко ошибаетесь. То есть каркасный дом, он более дешевый, более простой, более ремонтно пригодный. Поэтому смысл какой? То есть если бы это придавало каким-то образом э, значимости дому, да, как его э, рыночная стоимость. Потому что на самом деле финны, у них есть такая технология. Они делают э, сам переруб, выход на угол. У вас может быть стенка эти 88-й. 88 бревно, склеенное. А на перерубе, на угол, выходит у вас уже полноценный, там либо 202, либо 270 толщиной, то есть добавленный ламели. Но это обманка, это просто вот как бы этот кусочек наружной части. Он внешне выглядит абсолютно как клееный брус, нифига никто не отличит. А внутри это будет, по сути, это каркасный, то есть сборная система. Но внешний вид, пожалуйста, вот он таким образом сделан. То есть вы не можете это предоставить. И ваши вот эти вот досочки, они как-то не придают никакого эффекта значимости. Или эффекта блин, солидно смотрится. Наоборот, вот этот вот мелкий формат, он не очень-то и смотрится. Поэтому я считаю, что не лучшая, далеко не лучшая технология, она может... Единственное, существовать, вот как в моем видении, а я вижу это так, что гарантированно, что можно будет, если что, то как-нибудь да сделать, то это только одноэтажные версии, только вальмовая кровля, только фермы стропильные, не стропила, а стропильные фермы, которые опираются как раз на стены, и только либо каменная черепица бетонная, либо натуральная, чтобы дать вес. И пригрузить ваши стены, чтобы они не смогли раскрыться и так далее. То есть усадка шла уже только в одну сторону. Вот и все. Это в таком варианте. И за счет того, что вы сделаете вальму, ну, я говорю для тех, кто хочет этот дом сделать, да, делайте лучше вот таким образом. За счет того, что у вас будет вальма, вы сможете по периметру подойти, если у вас вес еще сделаете не какие-то куцые маленькие, а нормальные такие там. 80 или метр, возьмите сделайте свесы, то вы как раз таки к свесам сможете подойти и вертикально ну, проверить если что-то, даже можно будет откачать эту вату, выдать ее обратно, вытащить и заполнить по новой то есть если что-то у вас произойдет то вот как раз таки сложные формы там, мансардные этажи и так далее, там вопросов ой миллион, как вы делаете эту усадку, то есть один год или два года, это вообще ни о чем не говорит то есть то, что делается у нас, у нас совершенно там, скользящие элементы по всем периметрам. Блин, здесь люди давно-давно уже все это отработали, все геморрои схватили, уже все эти геморрои разрешили и двигаются в правильном направлении. И в конце вы пишете, что, Сергей, из вашего видео видно, что вы не вникли и не разобрались в технологии. Фактов ноль. Одни предположения. На основе этого выносите носите суждения. Это просто непрофессионально. Ну, я только что, по-моему, все объяснил, все рассказал. Думаю, люди сами сделают выводы, кто из нас с вами профессионал. А от себя лично я хочу сказать, что вы, как человек, как личность, мне очень сильно неприятны. Потому что вы, во-первых, не знаете... Ничего толком, даже не понимаете, не разбираетесь, как, по какой технологии вы строите. Это для меня очень важно. Плюс ко всему, вы настолько низко и подло поступаете к другим людям, оскорбляя их унижая. То есть это, это говорит о вас, как о человеке, огромное. Для меня, по крайней мере. Я скажу так, что вот любой человек, кто посмотрит, почитает, сделайте вывод, и любая компания, которая в которой вы работаете, должна тоже задуматься, как вы общаетесь с клиентами, как вы общаетесь с другими людьми. Если вы ведете себя таким образом и такое себе позволяете перед людьми, которых вы не знаете, вы даже не представляете, кто они, оскорблять, а вот то, что вы написали, вот это личное для Ильи, то и даже не поняли, что он вам написал, то как раз-таки Илья является финским проектировщиком. Человек, который получил образование в Финляндии, который работает и занимается своим делом. Как раз таки вот вы, унизив его, себя просто растоптали в грязь. Просто вот допустили, я не знаю до какой степени, и свою технологию тянете за собой. То есть вот позор для нашей профессии. Это мое мнение. А на этом я хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч.